Эй, здорово, народ. Тайпа на связи. И... Мы скачали The Last of Us. Одни из нас. Первую часть. Конечно же, не покупали. Скачали пиратку. Так как, смотря по стиму и всему остальному отзыву, блядь, Конечно, отсюда там пиздец, что там. Всякая хуйня. Ну тут, конечно, патчи уже выпускали. Что-то два патча уже вышло. Я не знаю, что еще получится. А так это еще. Концепцию канала будет меняться. Также не Тайпан. А будет другое. И мы уже здесь все настроили. Все настройки. как как поведет себя все остальное я не знаю блять хуй знает как будет вывозиться не будет вывозиться давайте на нормальном начнем так с прохождение на скорость зачем что такое получение дополнительных материалов, добываемых за прицека с игры. Эти материалы дают возможность начать игру с большим количеством добавок, оружия и уже деталей. Но мы же её не покупали. Ну что, начинаем. Прохожу я авто второй раз уже ее. Надо же было проверить. Ну что, то если не отрываясь от компат, то можно за один прийти. Ну, часов за 5 вот так вот. 5-8, как будто. То как. В общем. Играл.. Блядь, понравилось мне вообще очень понравилось. Ничего сказать против не не могу. Конечно то, что оптимизация здесь пиздец. И все. Также в скором будущем куплю уже репку, камера будет меня снимать. Ну, конечно же, моего еблета никто не увидит, потому что у меня есть маска. Ха -ха -ха -ха. Хуй там плавал, сказал я. Так, ну все, на, титок. Качество так, у нас... Томми, я. Tommy, Tommy, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Б... Так, сейчас, секунду. У меня настройки на звука игры прибавить. Я Бля, я не знаю, конечно, как она воспроизводится. Так. Ну-ка. Подожди. Блять. а чё, так не получается что ли? ну здесь нормально будет все. так, подожди, подожди, подожди паралометры звук озвучивание текста, озвучивание текста можно включить в меню это чё у нас? так, музыку у нас музыки там в мало хотя, здесь нормально Поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага. Да, пока. Эй! Поднись. На работе достали, да? Чего не спишь, уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать, пора. Но еще не полночь. Солнышко не надо, у меня нет сил прирекаться. Вот: Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила... нравится нравится что? очень но слушай они же не идут что нет нет нет нет ага. дочь откуда у тебя деньги дурь я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас. Мечтай. Ну и даже, конечно, настройки у нас... ...низкие. Все, на низких. Поставлю на высокое, хотя бы более-менее, там, среднячком, наверное, у меня лохнет у все нахуй спи котенок алё с папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут. Дядя Томми. Тут... Алло. Тут пиздец. сарах тут пиздец. Так, на высоких графонах, конечно, это. В чем там дело? Так. Подмышки мешается. На высоких, конечно, там зеркало, блядь, и там все видно, а нахуй мне это надо. Я. вот елки забыла отдать открытку поздравляем так а чё а, -а, а ну открывай ебаный так. ты все-таки не вымер пока еще с днем рождения милый папочка так посмотрим тебя вечно не дома ты терпеть не можешь мою музыку ты презираешь все фильмы которые я смотрю все равно ухитряюся быть самым лучшим папа на свете Как тебе это удается? Да. До рождение, папа С любовью, царь ну, Так, возьми с собой Потом ты не сможешь, наверное Папа? А что там? Дым какой-то, блядь Так, очко, газета. Техасский Вестник. Количество случаев загадочной инфекции воз, воз, возросло на 300%. Боли, больницы регионы перегружены. Правительство расширяет список опасных пищевых продуктов. По всей стране фиксируются случаи грибковых поражений сельскохозяйственных культур. Напоминаем, что первоначально продовольственные магазины всей страны более рекомендовано прекратить продажу пищевых продуктов импортированных из Южной Америки. Сегодня в список потенциально опасных добавились продукты из Центральной Америки и Мексики. Ряд компаний уже добровольно убрал данные товары с полок своих магазинов. Управление по делам продовольствия и медикаментов планирует совершать список после. Так, продолжение на странице третьей. Полиция. Обезум ⁇ женщина убила мужа и еще троих человек. Что понятно. <coughs> Читать не мое. Хотя я недавно прочел книжку. Книжка... Книжка довольно интересная, казалось. Икар называется. Долина скрытых сокровищ. Долина скрытых сокровищ. Ты здесь... Ты где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекций отмечаются рядом. агрессии и. Усечка газа. Надо выводить людей. Эй, вы! Судя по Уходите. всему, там что-то происходит. А, что это было? Ну-ка. Я могу время замедлять. Они не все так могут, конечно. Так, Папа! Сара. Сара. Да что происходит? Ты куй, мусор. Твой телефон. Где? Где? Угу. Вижу. Ну, бежать наверное надо, блядь, я не идти. Кто звонит? Восемь звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. Так. Вот здесь. Сегодня я вернусь поздно. Забудь заказать еду. увидимся утром. Где он? Ну, наверное, поехал. По делам. Ага, -а -а, такое лицо у смешно. Папа? Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, Шо. Ты меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Они и больные. Чем больные? <свист> Боже. Дженни! Папа! Детка, сюда! Скорей! Дженни! <свист> ты слышишь, что я тебе говорю? Скорей! Скорей! Господи! Ты, ты выстрелил! Сара! А мы только утром! Послушай! Тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томи, давай скорее. Да. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Ах, Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя. Мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума подходила. Может, уже поедем? Зараза. А. Можешь сказать, что случилось? Потом. Сара hey, да. No. ты как, солнышко? Хорошо. Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. Насколько умерла? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали доме. прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге, теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это фирма Луиса. Надеюсь, он успел нести ноль. Уверен, что да. На горит. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы Разве в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь езжай давай с ними ребенок джоэл с нами тоже И здесь хватит место не смей поставите! тормозить Томи. если бы ты видел что видел я еще найдется кому помочь но могли помочь плохо дело когда всем до одного, одно и то же в голову приходит. Ну, можно просто сдать назад и… Эй, Поехали! Нет! Нет! Разворачивайся. О, Господи. Томми! Томми! Твою мать! А, а, что за хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел. Охренеть. Это… Сворачивай давай. Нет, нет, нет, нет. Ну, ребята, с дороги. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. пытаюсь. О, нет. коль ты встал, Вася? Не останавливайся. Ну, не могу же я их задавить. Делай что-нибудь. Сзади тоже люди. Туда, вот туда. Держитесь. Давай. Ну, пиздец. Папа? Эй! Папа! А за ты? А Я в порядке. А? Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Твою-то мать! Томи, прикрой нас! Давай, детка. Держись, крепче! Мне страшно! Закрой глаза, Сара! Мурашки здесь хуярят, пиздец, когда бежишь по этой улице. ชิ้ม แื้บrik fitts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 Быстрее! Беги к шассе! Беги спасай Сару! Я догоню! Штоп тебя там! Живо! Тут главное не оборачиваться, это я понял одно. Надо просто бежать, потому что за нами сейчас побегут. Толпает сталкеров, ну, по тени можно уже увидеть. Главное не оборачиваться. О, Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй! Нам нужна Стой! помощь! Моя дочь сломала ногу! Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских указания. Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но сэр, да послушайте, мы еле дошли. Мы просто черт не надо, сара, сара. Убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая. Потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так. Тихо, сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, тетка, я знаю. Сара. Точка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Я... Я... Я... Господи. Господи. Прошу тебя. Не умирай. Прошу тебя. Не бросай меня. Ой, до сих пор. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах и... лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной Организации Здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные силы. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая уже три дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь шести приверженцев ЦК. Воспряньтесь вместе с нами Оказавшись в полной тишине Слушайте голоса Доверьтесь цикадам Что Еще от того момента это Прям грустно Он дочку конечно потерял Но сюжетом поработали я все ебануюсь как бы Охуенно Охуенно это просто охуенно. Одну минуту. Так, двадцать лет спустя. Mm. Лето. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали. Дай-ка угадаю. А, сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов, пропустила пару ударов, но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила кто они. Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что, добрось да ты? Старый склад в зоне пять. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли, идем? Еще как идем. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Не знаю, но вроде посмотрим по, про... по будущему, что дал патч. патч. Быть солдаты, вроде более-менее, Ах, не знаю, посмотрим, короче. О, баный в рот! Вы видели, нет? У него голова чуть на 360 не повернулась. Так, нормально, ну май там еду. О, а, нет, значит мне показалось, ну это нормально. С и все Смотри. А пок ты до сих пор не раздают. Видать, Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Так, ну что это? Теперь у нас новые документы. Так что проблем быть не должно. Держись спокойно. The Last of Us. Первая часть. На ПК. Документы, пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идм. Ладно, проходите. Спасибо. О! Уходите! закрывая. Закрываем! Немедленно... вот себе и легкий путь останови уже кровь это не обязательно ничего. теперь все пропускные пункты закроют нужно обойти снаружи за стеной ну или можем отпустить роберта смешно ты это видела я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто -то еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин. А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду. Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Так, секунду. Надо найти его раньше Цикат. Почему? Почему... Не понимаю. Ладно, первую серию запишем эту и так, по секунду еще. Почему-то, блять, Ведюху на сто процентов не грузить на процессор на 100, нахуя, это а Ведюха на 50, только, блять. Это мы. Привет, как дела? Нормально. Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? А, все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. А Ну-ка, спокойно. А что ты хочешь? Куда будет свет? Зал электрик. О, боже. Ну и боже. Вот. Выбрасывать все подряд, дышать нечем. Берем снаряду Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. <связывая> ну, ковбой, подсади меня. Давай. Готов? Да, мэм. <связывая> Руку. Давай. Готово. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом. Давно я здесь не был. Мы как на свидании? Ты же знаешь, какой я романтик. Да, уж знаю. У Пам. Пам. ну к? Пам. Ну-ка, привод, должна быть где-то здесь. А вот же она валяется. Есть. Супер, Кстати, еще это... Атомик Харт. Куда мы вперед? Проходил, проходил. Дамы, это я что ли дама? Но, ну, вроде того. Но у меня же да. была подписка на Xbox. Е. Сама это. Атомик. А подписка закончилась? И прохождения блядь, нету. Ну, ладно, Думаешь, думаю. пушки еще у Роберта. Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Потом вот еще. Потом в будущем... Откуда они? В прошлый раз все было чистое. Ну, взялись откуда-то. Будь ничего. Блять. А, управление. Команда управления. Так. А, так, приседание. Но... Контур. Так медленный шаг. парит, Все. Какая-то цепляча. Ну что здесь интересно? А? А, вот. а вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Пойду, Ты, Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Тише. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Не хочу превращаться. Ну а что теперь делать Не бросайте меня Мужик, извини, конечно Ну, блядь, а хули делать Пошли Стой без мучения Самое главное в жизни, чтобы не мучиться Все не важно Так Сразу ходим и сразу лутаем. Все, что видим, хватаем. Ля. Слышишь? Слышу, слышу. Что будешь делать? Убивать! Что за вопросы тупые? Блять! Блять! Надеюсь. Так, ну чё мы на это, наверное, остановимся. Это я просто пробную версию записать. Надо было пробную версию записать для себя. Ну и посмотрим, как пойдут дела. Ну, всего хорошего.